Девица, которая не только покорялась своими песнями, голосом, женщина, которая поет одной левой. вот. Собственно, я хочу поздравить Еву с тем, что сегодня в жюри нет Геннадия Хазанова. Вот. Я хочу обнять передать слово Леониду Ирмольнику, который впервые себя видит в образе на этой сцене. Он смотрит, снимать наше шоу по телевизору. Вот, собственно говоря, узнаем сейчас его мнение. Сейчас главная задача у меня <coughs> отличаться от Геннадия Хазанова. И я это с радостью сделаю. Вот только хочу да. сказать, я ваша дам. Это первое. Это так, чтобы не было вопросов. И я сегодня первый раз понял, что у Ваенги все песни о войне. Притом о какой-то войне, в которой мы проиграли. И э, это так точно, это так характерно, и это получилось, на мой взгляд, очень точно и очень тонко. Спасибо большое. Замечательно. Александр а мне понравилось, очень понравилось. Я, вот мне показалось, что... Ты смотришь на меня? А я на себя. У тебя получилось сделать и вокально великолепно. То есть я закрывал глаза, я в и все. Я думал хотел думать о себе, думал о ВАНГе, почему-то. Поэтому о, о, получилось. Спасибо. Он действительно непростой образ достался. Ох, там, дама там, в там, Ох, там, вот, не поймешь, что в следующий момент там выкинет, вот. Там, действительно, там уж. А тут как чуть-чуть благородно. Вот это благородство и то погружение, та самоотдача, которая свойственна тебе как исполнительнице, она немножко вот чуть-чуть, вот чуть серьезнее, чем... Тот вот персонаж, абсолютно сумасшедший, на мой взгляд, абсолютно оторванный от всего, от всяких, поэтому так и ворвалась на нашу эстраду, поэтому и, так сказать, собирает зал вот этой вот чудинкой какой-то странной. Поэтому... Чуть-чуть вот не хватило вот этого вот тут. сумасшествия. Мы гениально сейчас вообще Если вы убрать несколько слов, бы... ну там, то тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, что, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, этой певицы Елены Варенги. И э, не очень понимаю, э, так сказать, то, что творится на, э, в концертных залах вообще на российской эстраде э, связи с этим именем. Не понимаю. Но, что касается Евы, Ева работает замечательно в этом номере. Э, и... Знаете, что... Евочка, мне... Только единственное, что не хватает, Вайнга такой некий Кашпировский. Она все время в зале, и она все время гипнотизирует публику. Постоянно. У вас много опущенных глаз было сегодня. Вот это абсолютно стойка, да, вот, имеется в виду, стойка. И вот эти глаза, которые просто, не полюбишь меня, убью. Да? Вот это я, нужно. И мне я, кажется, я, по, а, по я, позиции я, гласных, я, она я, чуть выпоет очень благородно, я, она, я, она я, чуть я, один в один и помогает я, нашим участникам перевоплощаться в, в самых разных людей. Вы знаете, Анастасия Сотская для создания образа Филиппу Теркурова уже нашла в нашем гардеробе, увидела самые разные аксессуары и потребовала... Только один предмет гардероба для Киркорова, ей необходима была корона, полосая, да побольше. Ну и костюма, штучки три. Мы не можем отказать Настя. а посмотрим, что мы сделала с Форумом. на сцене шоу один в один. Она хотела сказать, что касается песни, разговор, но разговор не все-таки давай на налог, финальный монолог и Настя, ну ни для кого не секрет, что вы дружны с Филиппом. он в курсе, креп. да, он очень переживает, так я сделаю образ. Образ другого Пола и.. Это совсем другая походка, подача, а, голос, вот этот бархатистый, да, вот эти носки, конечно, не более звонкие, он, его он будет такой проникновенный, ну, как смогут, повторяюсь, все, а он хотел успех. Ну, конечно, у тебя, как и у кого есть шансы, вы действительно живете, потому что я себе верю, я в я желаю тебе успеха. Наша замечательная капсула преображения ждет тебя. И мы говорим, до свидания, Настя. Здравствуйте, Филипп. Серхорос. Филипп, я надеюсь, теперь я буду Мы вами договаривать. Ребята, что вы сидите-то? Это король поп-сцены, Тилли Сирконов. Давай, давай, ты, Вернитесь в вернитесь, ваше место на троне. Да. Жаль, что в нашей программе нет опции звонок другу, понимаете? А как мы сейчас либо позвонили и узнали, а вообще, он знает, чем ты занимаешься, Настя, вообще, здесь, в этом шоу? Конечно, безусловно, знает да, и знает, что сегодня я буду изображать его. Я начал волноваться между прочим. Тогда все в порядке. Я, собственно, хочу обратиться к... Как вас скрючило дорогие мои. Люсенька, что с тобой? Дайте ей микрофон, ущипни человека. Человеку плохо, скорую. На самом деле, ну что говорить? Король есть король, и короля играет свита, и все было здесь и прекрасно, и замечательно. Настя, это невероятно вообще, невероятно. А, такое это... Как бы... Единственное, как вот как мне, я, я не могу говорить, но единственное, как бы хотелось некого еще чуть-чуть более схожего вокала. Ну, чуть-чуть поболее, хотя я понимаю, что это, это невероятно. Спасибо большое. Ну я не смогу изображать, конечно, мужской вокал, ты я телефон, он очень бархатистый, бархатистый у него молодая тембра. И это сложно сделать. Великолепно. Садись. Спасибо, отдыхай. Садись пять. Садись пять. А Любовь Ковановская. Блестящий сделан номер. Просто фантастический. Фантастический. Настя, Все схвачено. Выражение лица, рука, повороты, но про костюмчики я молчу. Костюмчики супер. Э, образец вкуса. И а, что действительно, вот то, что отметила Люся, а, абсолютно правильно. Мне кажется, это м, вопрос техники. Потому что, если вы больше, Настя, будете грудной и головной регистр, то есть абсолютная грудь, <реклама> да, и соединение с головой. <реклама> вот если это будет больше, вообще будет один в один. Для меня сегодня... А, Настя сделала какой-то совершенно вот такой этюд а, на тему а, король а, российской эстрады и, и, и император российской эстрады. Настя сделал для меня просто на 5 см. Молодец. Спасибо. Леонид Ермольник. Я вам хочу сказать, а, не важно, что этот а, а, Филипп Киркоров меньше ростом. Он все равно не отразит. Он не отразит. Я сейчас подумал вот о чем, Когда мы говорим о похожести, о точности, здесь до такой степени найдено внешнее сходство, поразительное, что голосовой как бы регистр меня уже не очень волновал. Я просто себе представил, что Филипп выпендривается и поет сегодня как Стоцкая. Замечательно, удивительно, смело, нагло и ужасно-ужасно постёрки празднично. Новый год. Абсолютное перевоплощение. задавались вопросами, зачем это все, кому это все, для чего это все тут же появляется из-за угла, я напоминал о замечательных строчках. Артист это радость, артист это смех, артист это счастье для нас и для всех. Друзья на канале шел в один момент. Еще один образ, к которому я тоже когда-то и счастье прикоснулся, я столкнулась э, с определенными трудностями, что касается связок. Я потом... при условии, конечно, что не подведут а, три спортсменки другие. Здесь тепло, но трасса держится достаточно неплохая, на фоне того, что все-таки ночью приличный минус. А, с учетом того, что днем плюс, сейчас нереально а, тепло, сейчас на топ-5 выше нуля, а тут смотрите снег, вот контуры, то есть абсолютно, абсолютно такая весенняя каша, которая была здесь в рухординге а, во время чемпионата мира двух ну, Кубковые, может быть, в последнее время, после индивидуальных гонок, будут проведены гости преследования. И отставания из будут делиться пополам. Это то, что нас ждет на протяжении этого руководительского старта. И еще одно изменение важное в составе сборной команды Германии. Желудок заболел у Андрея Кенкери, поэтому финишером сегодня пропуск статеты Дарья готовится к ежедневным гонкам, а так по остальным новостям в целом все нормально, а, люди живут здоровы, готовятся, работают, погода прекрасная. Алексей. Спасибо большое, Дим. А, ты, ты меня слышишь? Отлично. Я знаю, что есть уже... Ну, опять, я сразу хотел сказать, что при всем уважении к тебе, Ильич, больше трехсот из соответственных этап, она... этапов она никак пробежать не могла. Это так маленькая ремарка. Ты, ты, поменял, ты, поменял, ты поменял, мог об этом не поменять, но женщины. Не считайтесь женщиной. Возможно. я знаю, что вот сейчас уже у нас есть состав завтрашней мужской гонки. Тоже волк и пустыли с малышкой шикурин. Это... Ты считаешь, что это то, что мы выглядим в Сочи? Выглядит очень правдоподобно. Ну, безусловно, на самом деле. Теперь уже мужской э, тренинге са присутствует не время для экспериментов. Хотя, понятно, собственно, на фоне той готовности, которую демонстрировал Логинова, гарантированно мы не берем, все-таки он объективно проигрывает, но. Скажем, саратовский спортсмен, который вышел на ну, некий гоночный олимпийский пресс все-таки пока еще не может стабильностью похвастаться, что есть у этой четверки. Здесь абсолютно однозначно наигрыш первого этапа в лице веки-чемпиона прошлого Моцарта Волкова. Собственно, середина здесь у Стюбов и Возможно, тоже любые сочетания. Второй, третий этап тут как хочешь, да, на фоне создания спортсмена опыта. Что касается финишера, ну, тут тоже все понятно. Антон, собственно, нуждается в том, чтобы попробовать себя еще и еще раз на четвертом этапе э, с поправкой на то, что все-таки не так много годов он бегал. Да? Но вот, опять же, состояние, э, э, если оно будет умножено на стабильную стрельбу, которая позволит ему бороться э, абсолютно с любыми и тянуть резину там, за километр, за два до финиша или в поле, скажем, э, попробовать поддерживать оппонента. Спасибо. Еще один момент такой. Я так понял, что, несмотря на то, что всем больше нравится как раз руководитель, бывает чисто с точки зрения антуража, да, но с точки зрения подготовки к Сочи, это гораздо более простая трасса, чем Оберхолк. То есть, что мы здесь увидим, кроме стрельбы? Нет, ну что очень простая трасса? Трасса рабочая. Конечно, здесь нету такого мощного тягуна, и конфигурация подъемов, они присутствуют, собственно. Они достаточно а, простые, если сравнить ну, с а, олимпийским комплексом Лаура, может быть, какими-то еще другими. Но а, если говорить о, о том, есть ли легкие трассы в биослоне, пожалуй, их нет, на самом деле. Здесь скромная высота, 700 метров, а, но тут нужно трудиться. Спасибо тебе большое. Мы тебя отпускаем. Иди, готовься к комментариям. Еще раз напоминаем, Дмитрий вернется в прямой эфир нашего канала уже в 18.20 и прокомментирует эстапету наших девушек. Теперь второй главный сюжет, я бы сказал сегодня, это еще раз повторимся хоккей. Наша сборная. Конечно, об этом мы уже говорили, но если вдруг, если вдруг вы не услышали каким-то образом состав нашей сборной, то у нас есть возможность еще раз вам его напомнить. И а сейчас давайте вместе посмотрим на состав нашей сборной. Он на ваших экранах. Вот на первой половине таблицы вы видите вратарей и защитников. И обратите внимание, здесь, собственно, только Еременко из Динамо и Никулин Стютиным а, а, вернее, с из Акбарса представляют КХЛ. Чуть больше среди а, нападающих а, представителей КХЛ. Здесь а, интересная статистика. Вот из тех, кто уже заявили свои составы, 150 человек в общей сложности, да, из всех сборных представляют НХЛ, и 48, то есть чуть меньше 50, представляют КХЛ. То есть один к трех. Вот примерно такое же соотношение а, как раз у а, нашей а, сборной. По этому а, составу более предметно мы поговорили с а, различными нашими хокейными экспертами. Давайте послушаем их мнение. У многих возникает вопрос, почему нет того, почему нет того, да, и в первую очередь а, вопросы по тем же Семину, Мазякину, Зарипову, да, Гончару. То есть это игроки все атакующие. Даже Дончак, хоть он и защитник, да, и игрок атакующего плана, особенно в большинстве. Вот. У всех возникают вопросы по этим кандидатурам в основном. Почему они не ваши состав. Нам всем, конечно, просто здесь обсуждать, а вот я бы там кого бы взял, а вот и того надо взять, но не забывайте, что... Мы-то не несем ответственности за результат, в отличие от Белединова, и он не враг сам себе, да, чтобы не взять игрока, который поможет ему добиться этого результата. У нашей команды как минимум не меньше шансов у Белядинов, чем у других. А может быть даже больше, потому что у нас будет время на подготовку а, к Олимпиаде тех игроков, которые не изучались, да. Ну, вот. Плюс э, большинство игроков которые приехали РФЛ, они уже были в команде, они работали с и Беллидинов с ними работал, и знают требования, и все-таки имеют представление то, что от них будет э, требоваться. Все наши основные снайперы устроил в первую очередь, естественно, это Овечкин как главное, безусловно, звезда нападения. Во-вторых, ну, как можно списываться со счетов и вообще говорить о том, что не будет забивать Евгений Малкин, у которого, в принципе, очень хорошая статистика. сейчас национальные такие лиги, хотя он сейчас в основном отдает, а не забивает. Тем не менее, в партишских качествах Малкина сомневаться не приходится. Я абсолютно уверен, что Ковальчук дает форму к Олимпийским играм. Я абсолютно уверен, что и игроки второго и третьего звена, опять-таки, способны забивать. И самое главное, опять же, повторюсь, что концепция Беллидинова в данном случае при Очевидно, в дефиците, который в нашей сборной э, мастеров высокого класса, строится в первую очередь на самоотдаче, на может быть это немножко банально прозвучит, но на, на, именно на командном взаимодействии. Э, очень важно, чтобы была принятость поколение. И тот опыт, который не приобретет, просто даже попал в список и, а, возможно, участвует в Олимпийском турнире, он будет важен для следующих Олимпийских игр. Когда мы видим а, такого игрока, Владимира Тарасенко, который уже доказал всем, что он может играть, и он именно является игроком Олимпийской сборной, а потенциальный капитан следующих поколений, следующих минут, то Ничушкин, тот человек, который точно будет играть в ближайшие Олимпийские игры и следующие Олимпийские игры. Поэтому оно все верно сделано. Взаимодействие центральных нападающих и защитников это ключевая вещь в тактике, в стратегии Беллединовских всех клубов и сборной в том числе. Поэтому я не удивлен, что туда попала Антон Белопо и Никита Никитин. Такие на получается получаются. Два из Мемриаля, два из Коламбуса, два из Акварса. Первое – это кто? Канадцы, потому что там выбор такой, что там многие звезды, звезды мировые попадают в состав потому что их очень много а Вот. естественно э, американцы у которых тоже выбор очень богатый шведы э, очень а что, шведы наиболее представленная страна самые сильные лиги мира в НХЛ тоже выбор колоссальный но ну, я не думаю Остальные сборные статистики здесь не будут. Сборная США это тоже не команда, например, которая полна снайперов высочайшего по уровня. Они есть, безусловно. Но и в этой команде собрано достаточное количество хоккеистов, которые едут не играть в матче всех звезд, как сказал генеральный менеджер, а едут играть очень здорово на Олимпийском турнир. То же самое можно сказать и про канадцев. Например, Монте Мартенсон и в высочайшего класса снайпер не попал на вот этот олимпийский танцую. Нести еще раз игроков, которые вызваны для того, чтобы таскать, а не играть на этом. А вот Чеветовнов вызвали, по сути дела, всех своих сильнейших звезд. И и однажды они уже наткнулись на, вот, скажем так, непонимание, несогласованность, недостаток игрового времени, может быть, недостаточно сыгранность этих звезд. Совершенно непредсказуемые потому что обладает очень хорошей школой вратарской. Тот же Павел играет за «Сент-Луис великолепный вратарь. Мы видим, что команда находится на подъеме, за исключением того, что в последние игры Павел не играл. Но э, также и тот же Габорик, который оклемался после травмы, он всегда очень опасен и умеет собираться на ключевые турниры. И э, остальные игроки, защитники, которые, в общем-то, э, все играют за Руссоела, доказали свою состоятельность. Э, капитан, наверняка, будет Дэна Хара, который умеет, умеет простимулировать игроков. Э, точно, совершенно простым матч со Словакой не будет. Я удивился, что нету Тейлора Холла э, в сборной Канады, но, опять же, вот... Э, тому, о чем можно говорить. У нас не взяли кого-то, у канадцев кого-то не взяли, у американцев кого-то не взяли. Поэтому здесь вот все, что происходит, весь этот интерес, о том, кого взяли, не взяли, он как раз и важен для хоккейного развития. Потому что, пожалуй, идеальный олимпийский состав для такой сборной, как наша, собрать практически невозможно. Много близких по уровню игроков на каждой позиции. Много людей вы выбрал лучших на данный момент. Это решение, которое, безусловно, нужно уважать, несмотря на то, что всем без исключения хочется видеть сборный сборной своих любимчиков. На место третьего вратаря претендентов было хоть и добавляй, но одним из главных считался, конечно, Константин Барулин. Гиперстабильно играет в «Данфар» и имеет опыт выступления за сборную на чемпионате мира 2011 года. Но в итоге выбор 11 «Денцова» Белерезинова, «Пау» Данфа, «Прияринска» из «Московского» «Динамо». Кто-то будет спорить с тем, что Сергей Гончар ныне наш самый серьезный и опытный защитник. Однако сборной придется обойтись без мастера дальних бросков. На крупных турнирах за национальную команду хоккейстов не выступает с 2010 года. Усугубила ситуацию и то, что в конце декабря Сергей получил травму в матче чемпионата НХЛ бомбардир сейчас, и, возможно, лучший игрок чемпионата КХЛ последних лет Сергей Майтакин вполне мог бы стать главной звездой Олимпиады. Но не судьба. Форвард, который, как брат близнец, был сыгран с Евгением Малкиным в Матвиске, за сборную себя так и не проявил. Конечно, Майтакин забивал в Евротуре, но раз за разом проваливал чемпионат мира. На Олимпиаде игроки настроения не нужны. Слишком мало будет времени за раскачку. А вот не попадание нынешнего партнера Майтакина по металлогу Даницы Зарипова едва ли подает логическому Во-первых, нападающий сейчас лизирует в спецификах в хоккейной лиге. Во-вторых, в свое время, еще в составе легендарной тройки с Морозом и Диновьевым, он рвал соперников матча в разбор. Собственно, и не попадание в состав многолетнего капитана национальной команды Алексея Морозов тоже стал для некоторых сюрпризом. Порван с таким опытом и харизмой пригодится всегда и везде. Вероятнее всего, на решение Артезимова повлияло то, что результативность Алексея в последние годы, мягко говоря, не идет в гору. Кто-то мог предположить еще два-три года назад, что от из лучших, нападающих нашего хоккея, Александр Семен не поедет в Сочи. Но многочисленные травмы и невысокая результативность в выступлении предрешили его судьбу. Другое дело, что даже сейчас Семен очевидно лучше многих из тех, кто попал в итоге в состав. Но решает и отвечает за все главное зрения. Владимир Галимов, большой спор. Я жаль, что Алексей Морозов не попадает в состав олимпийской сборной, хотя статистика показывает, что в принципе возрастные игроки, например, тему Селяне, ну и Герамир Ягар, часто попадают во всевозможные сборные, и в том числе как раз в Сочи. Но подробнее об этом в материале Антона Валеева. Вне сомнений, главный рекордсмен по части возраста в турнире на Играх в Сочи, 43-летний финский Ему Селяне. Легендарный форвард, станет вторым геймстом в истории, который примет участие в шести Олимпиадах. До этого подобное удавалось только другому фину Райма Келменину. Селяни впервые сыграл на «Диме еще в 1994 году в Лилихамере. Его поползал в списке и олимпийские медали. Мой высшего достоинства. В сборной Чехии вновь включили неувязающего Яромира Ягра. Прямо во время игры ему исполнится 42 года. Для легенды чешского кокея эта Олимпиада будет пятой в карьере. То же самое у взрослых Сам он, а Петр Недвиг, которому 42, тукнуло пару недель назад. И выходит, что Недвиг играл на Олимпийских играх всего один раз. 20 лет назад в камере причем за сборную Канады, вместе с которым он стал обладателем серебряных наград. И еще одного ветерана 40-летнего напоминающего. Альтерсона, Ведущая олимпиада как и для будет 5 в карьере. Самым успешным для Альтерсона стали игры в Сурини, где вместе со сборной Швеции стал чемпионом. В финале были повержены спины. Что касается российской сборной, то самыми опытными в ее составе станут 2 3 3 3 Андрей 3 и Павел 3 Марков уже играл на двух бесславных завершившихся для нашей команды игрок в Турине и Ванкувере. И теперь должен стать толпом обороны национальной сборной. Что касается Дорсука, то для него игры Сочи станет в карьере. А в коллекции наград нападающего Детройта есть бронзе Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Мы вернемся в эту студию сразу после небольшой рекламы, после которой ваш будет самый вежий Мужчины об этом молчат. А что говорят женщины? Женщины кричат. Женщины кричат. О, алихайс. Дорогие друзья, держитесь. Эльдотрадиция Новый год продолжается до 12 января. Дети, рассрочка и выдача эльдочеков. Празднувают все. За подарками. Металушка Делмер Экспресси с насадкой для томатов и ядер Всего за 4599 рублей. Праздники в Эльдотрадициях. Кубка мира по диатрону в Екатеринбурге представляют автосалоны Восточный ритм. В январе при покупке внедорожника Сан Йонг выгода до 70 тысяч рублей. Добавь в свою жизнь больше динамики. Корейский феминиал Рузвук в вот области джедроклассочного века, выгода за 70 тысяч рублей. Ее величество оперета. Лучшие арии и уникальные сокровища с мировой в исполнении блестящих столиц. Галоконцерт Вирджирской королевской опереты. 24 февраля в дворце Молодежи. трансляции кубка мира по диалону Вирджирской музыки представляет режиссер Либо Кумана. Делаем больше, а пульс будет больше. Используя современные технологии, можно сохранить шоу производства хлеба на трех часов вместо двух дней. А мы делаем хлеб на закладках, как и раньше. Узнать его можно по такой этикетке. Решить лет. Больше <звук> Угадай, кто? Тот, кто построит мне дом. Планировали весной. А купил зимой. Смотри, зимой дешевле. хранение мне бесплатно и три дня блока в подарок. Плюс бетон. ру. Что бы я делал без тебя? Программу привлечения внимания представляет верблюзское агентство ипотечного жилищного кредитования. Первоначальный взнос всего от девяти процентов. Ипотека, которая Думаете, что ипотека вам не по карману? СТСЖК меняет это мнение. Программы по ипотеке «Материнский капитал», «Новостройка», «Стандарт» и другие. Выбери программу по своему карману. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. УАО «Стежка». Город Екатеринбург. Белинского, 35. Мы возвращаемся к судьбе вашего спорта, и сейчас время новостей. В за тренерским штабом сборной России по хоккею определились мы составники нашей команды по шорт-треку. Имена участников игр в Сочи сегодня были названы в Довогорске. Подробности у Натальи Гречишкиной. В сборной России по шорт-треку царит атмосфера правительственности. Даже пригласив журналистов на день открытых дверей, основной тренер запросили все-таки не снимать. Вот и карта сборной. Мне нужна ли 4 января. Но в течение нескольких дней они не оглашали эту информацию. Все, как обещал ДНК штаб, прислали на почту список спортсменов, которые пойдут на Олимпийские игры. Ну, Окончательный же список счастью, я был в этом списке. Нам, как бы, сказали, не говорит. Мы, в принципе, сегодня утром, вчера утром только приехали на сборку. поэтому говорили, что был Николай. Мы говорили, что мы защитить. Пример так защищает, а всех мы так считаем, что так уж. по завершении основного рабочего процесса журналисты и спортсменов встретились. От обстановки секретности не осталось и среда. Главный тренер подробно объяснил, на чем основывал свой выбор. У нас было несколько критериев. Одни более субъективные, такие как опыт, командный дух, общение друг с другом. А другие объективные. Время, скорость, техника катания. Мы сложили все это и сделали свой выбор. Следует напомнить, что частично состав Олимпийской сборной был известен и еще в ноябре. На последние четыре месяца претендовалось 7 человек. Конкуренция подстегивала. У нас такая сильная команда ребенка, что у нас собираются две-три команды даже во время. Хочет, по я, если сейчас особо не выдохнули, по крайней мере я, потому что олимпиада это ответственность для старта и сейчас больше подготовка к ней, то есть сфокусируемся на этом. Внутри российской сборной пошел стройку, конкуренция завершилась. Время бороться с соперниками из других стран. В понедельник команда едет на чемпионат Европы, уже олимпийским составом. Наталья Гричушкина, Дмитрий Петухов, Большой спорт. Во второй день нестасвет Олимпийского огня в и Соломышке преодолели 41 километр. На борту катера «Амфи» веки Молдзимы Олимпиады вышел на просторы реки Волги. Сутки способны проходить по льду, воде, мелководью, так что весенней погоды не помешала совершить большой круг почета. Затем катер встречал дерево, где истопеды продолжилась уже по старинным улицам Нижнего Новгорода. Сегодня вечером огонь отправился в столицу Мордовии и Большинство игроков НХЛ, вызванные в различные сборные на Олимпийский турнир в Сочи, минувший день провели с пользой как для себя, так и для своих клубов. Российские кухнеевцы были весьма заметны. У Дени Макки сейчас здесь в так, как будто не было никакой травмы. Шаги ворота Ванкулера – самую подтверждение. Показали полезность у форума в этих команд. командах. Владимир Тарасенко, похоже, становится одним из ключевых игроков Сангууса. Про 5 матчах на его счету 10 штук. Сегодня не поздоровался Ебрызгалову и его Эдмондону. Задачий Близменов однажды отлечился сам и еще раз помог это сделать партнерам. Важная футбольная новость. Чемпионат мира 2022 года станет первым в истории, который касается не летом, а зимой. Сегодня генеральный секретарь Федоро Вальте заявил, что турнир будет проведен между 15 ноября и 15 января. Причина слишком жаркая погода в кадре в летние месяцы, когда температура достигает 50 градусов по Цельсию. Высокая скорость или неисправность горнолыжного оборудования не является причиной травмы, которую получил Михаил Шумакер. Так считают представители французской прокуратуры. На пресс-конференции специалисты сообщили, что внимательно изучили видеозапись со шлема семикратного чемпиона мира. По их словам, точно определить скорость Шемахера во время спуска не представляется возможным, но она не является слишком большой. Другие немецкого спортсмена были в отличном состоянии, разметка соответствовала нормам. Перед водением, Шемахер по собственной инициативе покинул пределы трассы. Речь о халатах чуть через череда страны и не может, однако окончательные выводы делаются уже рано. Что ж, все подробности последних на спорта продолжит Марио Оргул в 22.30. Ну, а мы с вами встретимся как раз, друзья, в 22.30, но до этого прямо сейчас, в момент, еще раз напоминаю, 17.20, то есть буквально уже через несколько секунд мы передадим слово Дмитрию Губерниеву в прямом эфире из немецкого рухольдинга. Женская эстафета начала нового пятого этапа Кубка Мир. в России по биоплому, страховая компания согласия. Страховая компания «Согласие». Надежная защита ваших дискульев. скидка. сверхчеткое изображение. Андроид, МАК-ТВ, интернет-серкет, любые приложения, приемки, сигналы цифрового вещания. Мистерии, эволюция технологий. Новый год защищает от простуды Гетчерон. С Новым годом поздравляем! Сигналов цифрового вещания. Только умная техника Умная техника максимум. От вирусов заслон. Цель пять попаданий. А Охтайно Спортмастер, спонсор трансляции пуска мира под Спортмастер. вместе. со стадиона и, всех на службе, и с тем, что все-таки ночью здесь холодновато. Хотя высота не такая вот большая, чуть больше 700 метров над уровнем моря, но тем не менее. В зачете Кубка нации, равно как и в зачете из Кубка мира, лидирует Украина. На втором месте сборная Норвегии в Нейшн-Кап, дальше Менки и Российская Федерация пока на четвертой позиции. В из зачете наша команда и того хуже после первых двух из-за при мы в нынешнем сезоне еще не были. Состав а сборной команды России сегодня. Евтейна Глазына, Ольга Зайцева, Ирина Старых и Ольга Вилухин. Есть одно изменения у сборной команды Германии. Почувствовали боль в животе перед стартом Андрея Хенкель. Она должна была финишировать сегодня. И заменов Хундж Маншар Мисы Хенки на последнем этапе будет выступать запасная Франциска Гильде Бранд. Франциска Пройс, Резами Бакерштель, Лаура Дальмай или Франциска Гильде Бранд состав сборной команды Германии. Всего 21 сборная. У россиянок глазы назад его старых Вивокинов. Почему вот такой именно расклад? Об этом еще после небольшой паузы. Итак, сегодня женская эстафетная гонка. Перед Олимпиадой будет еще одна. Вас со всеми. Но об этом мы поговорим только на следующий недель. Прометей купка мира по диадемам Гиппети Нуги представляет торгово-развлекательный центр Карнавал. Не вместе, нет, это место Карнавал. это место Карнавал. Карнавал. Центр хороших покупок и отдыха. Прометей Кубка мира по диадемам Гиппети Нуги представляет режиссует либо комбинатор. Делаем дольше, а пользы больше. Используя современные технологии, можно сократить срок производства хлеба до трех часов вместо двух дней. А мы делаем хлеб на закладках, как и раньше. Узнать его можно в этикетки. хлеб. Делаем дольше, а пользы больше. Я смотрю из окна комментаторской позиции и вижу, ну, едва ли не полный шкиф. Конфигурация трассы, шесть подъемов и спусков, но не ну, такие уж они и большие по сравнению Суперпопом, ну, скажем, с другими стадионами. Трасса вполне себе рабочие, но есть два таких неприятных типуна. Еще раз отмечаем, э, что, несмотря все-таки на скакающуюся простоту, здесь были очень серьезные падения у спортсменов. В поэтому с учетом скольжения, с учетом Приболел Андрей Акинкин, не бежит Дарья но в полном порядке. Это плановый пробус сегодняшнего советы. команда в Сейчас нам ...чувствовал усталость, чувствует себя великолепно. Мы здесь в Руходинге, в одной гостинице с французами живем. Нет Мартина Фуркада. Он выпускает этот старт. Но об этом опять же завтра поговорим во время мужской гонки. И если анализировать составы... Итак, российская команда Глажейна, Зайцева, Старый, Белухина... ...время появшего Ее Бесконт. В Франции по четвертым номерам мощная совершенно четвертая у норвежей. Девы, Латлан, Сулин, Дали, Бергер, Украина... Надеюсь, что никто не помешает. помешает. помешает. помешает. помешает. помешает. помешает. Уважение Зайцева предыдущий этап, Не было сомнений у тренеров, что Катя будет пробоваться именно на этом первом этапе, который она пыталась бегать уже на протяжении, ну, наверное, даже не этого первого года. Ольга Зайцева нет, не успела смотреть ее на четвертом этапе. Много раз выступала двух раз олимпийской чемпионат Юрша и Сабету. Ну и решили с учетом тех ошибок, которые сейчас у Ну, насколько видно, была она а, в Аверхофе, но, тем не менее, если говорить про форму российской спортсменки, то нужно пытаться, сложно представить чем-то четвертым, первым, вторым. тот, кто может очень здорово сработать в трейбе, прежде всего. Ну, и, собственно, попытаться, попытаться, пусть проигрывая в скорости сильнейшим, но, тем не менее, финишировать достойно. Вот такой состав российской команды представляет соперник. Вчера ставила задачу меньше 30, точнее не больше 30 секунд проиграть. Сейчас она уже чувствует себя вольхотно в контактных гонках. Итак, из топета ждем старта. можно причистить неудачницу у вот этой танковой поляны Юрий Шиму, но посмотрим, как будет она сейчас выбираться. Пасменка нет, сложная. Вот в этом подъеме довольно часто упираются, стикаются друг с другом. Пасменки здесь нужно выдержать паузу мимолетную для того, чтобы просто не Своим соответственно выйти на первое место российский спортсмен. Роуфорс в первой стрельбе с опозданием. Первый выстрел в Мазу Тройс. Два. Вирос. Здорово. Быстро и начало. Рома с четвертым выстрелом на глаза. Швейцария, Чехия и Словения. Это первая десятка нашей на 14 месте. Остер трансляции. Официальный страховщик сборной России по биатлону. Страховая компания «Согласие». Страховая компания «Согласие». Надежная защита ваших достижений. Большой информативный дисплей. Компактные размеры. качество записи Full HD. Видеорегистратор мистерии. Эволюция технологий. Сергей, все знают, что вы принимаете Аликап. Ну. Это же известное средство для мужчин. Не рульзак. Я построю аликап для Аликат для женщин. Для, женщин. Для, для глаз защита от вирусов заслонов. Цель пять попаданий. От стали мастером. С Новым годом поздравляет. Здравия желает он. Спортмастер спонсор трансляции кубка мира по диаплому. Спортмастер с удовольствием. Мы продолжаем наш прямой репортаж. Эльвира и малые Мари Лор это лидеры сегодняшней гонки. Доротея, ну, пока, не очень стабильно проводят нынешний сезон один раз. преследования чемпионка мира среди девушек и Очень плотным караваном идут спортсменки и сейчас приблизиваются на несколько секунд, но приблизиваются девушек к девушкам, следивающим тантему между сборной Италии и Франции. по практически не такого. Дальше палка, предавительница Румынии, Словакии, проигрывают четыре. В сторону Кирил идет. Посмотрите, здесь же Юлия Джима. Пока достаточно уверенно работает. Белорусская представительница Людмила Калинчик. Кайша Макаранин готовится. Она нынче бежит. Второй этап сборной команды Финляндии. разница. 306 у Габриэла и, соответственно, 304 у Валентины. Кайса на третьей позиции. Дальше Дарья Доброчева, Алена Петгрушная, Лучшая из наших. Ирина Старых на шестом месте. Была вице-лидером. Сейчас Старых шестая. Неудачно она провела те гонки, которые были в Оверхобе. В 20-ку седнейших со скрипом попала два раза. Но вот давайте смотреть, что здесь на спуске. А на спуске мы видим падение Мы видим, насколько здорово, кстати, отработала Яна Гирикова из сборной команды Словакии. Ну, понятно, что, если сравнивать, скажем, словацкую команду с той же Пинской, она много сильнее. в статите. Былого просвета не осталось и следа. Но Прюнея начинает стрелять быстрее. Их промахивается Полька, Словачка, Чешка. Италия, Франция будут лидировать по-прежнему. Следим за Глазыриной. Последний выстрел остается. И не попадает Глазырина последним пятым выстрелом. Три дополнительных патрона по правилам эстапеты. Закрывает Глазырина все мишени. И сейчас мы видим, как неудачно работает представительница сборной команды Словакии, пришедшая к первой и... Ушедшая на штрафной круг, соответственно. Норвежка. Посмотрите, как неудачно. Тирел Экхов. На первом этапе два штрафных круга. Итак, у нас российская команда. Вместе с Кристиной Палкой. Но, точнее, на большом все-таки от у Кристины Палки уходила, проигрывая 19 секунд лидерами 4 секунды. Идущий на седьмом месте представительницы Польши. Мари Лор Брюне, Олимпийский призер, призер чемпионата мира, и Доротея Вивер. Смешенко будет дебютировать на сочинских играх в самостоятельной олимпийской гонки. Это одиннадцатый комплект медалей. И посмотрите, вот насколько уверена сейчас Жима она превосходит. Бегущую было перед ней Еву Тафалви. Выходит на третье место. Марилор Брюне на сей раз лидирует. Вира за ней. Крепкие советные орешки. орешки. Особенно сборная команда Франции. Да, Италия придет чемпионата мира. Возвращение в строй Мари Доренобер Олимпийский призер Приступила к тренировкам Но пока еще в участии в тренированиях Речь не заходит Джима Тяжело идет Румынская спортсменка Уверена, Кривлянка работает, Григорий Шамрай подсказал. И вот сейчас Екатерина Глазырина. Давайте смотреть. 11,8 секунды. Все-таки приближается Глазырина. Приближается и была на восьмом месте. Сейчас на седьмом. И отыграла. 19-секундным отставанием уже и не пахнет. Сейчас 11,8 проигрывает российская сборная. Там в пяти секундах впереди представительница сборной команды Словении. Это Андреа Малин. Даже Т. Грегором, более опытные спортсменки, спортсменки бегут в начале, на в сборную, Аня, не Ушка, поезда, соответственно, будут финишировать это новые имена. Брюне! Он не дает ей возможности оторваться до и Вирер, и вместе с Вирер уверенно бегут ближайшие преследовательницы Украина-Беларусь! Ева Топалви, Андреа Мали и, соответственно, Федерина Глазырина, которая фантаскивает не только Кристину Палку, там, на дальнем плане, еще четыре спортсменки, которые стараются не отстать сегодня. В обществе и Лиза Гаспарина, сборной команды Швейцарии. Это Николь Гончье из сборной Италии. Она побежит второй этап сегодняшней эстафетной гонки в Руппульдинге. Не одно призовое место. соперниц екатерина глазина показала лучший ход опередит на 5 секунд джиму руманку на 8 на 8 польку белорусскую оценку на 9 разужинку на 5 Очень большое. Ан-Кристин будет бежать свой второй этап сегодня. передачи совета у француженых Марин Булье, Вита Семиренко у сборной Украины, у итальянок Николь Гонтье. И снова на трибунах этот несомненный талисман Боленческого биатлонного движения. Итак, смотрим. Российская команда седьмая. вместились. И неудачницы это прежде всего Германия, Норвегия, Финляндия, Словакия, Швеция. Зайцева, Маза Французенка, Маза Сколька, Вита Молодец, Писарева блестящая, Илья Украина Беларусь, один кромок кузай.